Друзья, всем привет! С вами Денис Довголь и Тимур Тужбинов. Привет! Тимур, привет! Привет! Мы записываем это видео, находясь в Сан-Диего. Несколько дней назад закончилась конференция «Трафик и конверсия». И я решил с Тимуром записать видеоподкаст о том, как использовать эффективно YouTube для бизнеса, как использовать видео и как его продвигать на YouTube. самый вот, правильный человек, который Чет может поделиться своим опытом, потому что ты на практике это уже прошел. У тебя сейчас сколько на канале подписчиков? Ну У меня сейчас 6 каналов, за самый большой 30 тысяч. А суммарно на 6 каналах сколько подписчиков? Больше 60 Больше 60 тысяч подписчиков, и не у каждого есть такие вот цифры. Вот Скажи, если использовать YouTube канал для бизнеса, с чего нужно начинать? Ну, первое, наверное, не стоит смотреть на то, что на каналы, как это делают другие комедийные каналы, там всякие развлекательные каналы. Запомните, вы бизнесмены, и у вас совершенно другая целевая аудитория, потому что большинство вот у кого-то есть каналы, знаешь, там 200 тысяч подписчиков, 300, вы не найдете столько людей заинтересованных конкретно в вашем бизнесе. И не стоит там неоправданных ожиданий. Не стоит смотреть на каналы плюс 100-500 у которых ну, я не знаю, миллионы подписчиков, uh -huh. потому что там целевая аудитория в основном школьники, uh -huh. и они зарабатывают за счет рекламы на YouTube. У вас же будет э, меньше людей, но вам их нужно найти, чтобы вот именно были целевые люди. Как это найти? Самое глупое, что люди делают, они начинают снимать разный контент и вот что-то выстрелит. Вместо того, чтобы вот самим придумывать тему видео, подумайте о том. Что именно должна искать ваша целая аудитория? Какие именно запросы они набирают? Ну давай на примере конкретной ниши и давай. Давай поговорим о конкретных типах видео, которые нужно создавать. Вот если мы, например, возьмем нишу, ну вот чтобы не быть там постоянно брать какую-то заезженную нишу типа онлайн-бизнеса, это более вот что-то такое примерно примерно меньше путешествий, ага. да, вот у кого-то там туристическое агентство и кто-то хочет запустить там свой YouTube канал для того, чтобы получать больше клиентов вот именно в свой бизнес. У, вот у туристического агентства есть какие-то вот запросы, в которых их находят. Если они занимаются целеприближением, они тебя знают, что это будет там горячие путевки, там турфирма, как бронировать билеты онлайн, как бронировать mm -hmm. отели дешевые отели. <плес> и все эти вещи можно на самом деле... Вот попал в И все эти вещи на самом деле можно посмотреть, используя инструменты Google Keyword Tool или Words от Яндекс. Эти два инструмента вы просто вводите слова, которые вы уже знаете, и вам выдается запрос. То есть, правильно я понимаю, что мы видео создаем под конкретный запрос. То есть, да, если чел, да, интересно, да. как купить авиабилеты со скидкой, мы создаем видео, вот, как купить авиабилет со скидкой, прописываем, делаем описание такого, Это, это, это, дальше, это да, следующий да. момент. Но первое, это как <служит> добрать эти ключевые слова. То есть я назвал два инструмента. Еще если вы начнете, например, написать в Google или на YouTube uh -huh. а, авиабилеты, там, купить авиабилеты, и Google, и YouTube начнут показывать, какие еще запросы люди ищут вместе с uh -huh. этим но очень важно, когда вы выбираете запросы, под которые снимать видео, надо найти запрос, который будет популярны. То есть э, не, okay, надо... Right yeah, не надо делать видео на запрос, который ищет 20 раз в месяц. Yeah. Это, mm -hmm. это очень мало. То есть мы э, с... логика такая, то что мы идем в Google э, Keyboard Planner. Мы вбиваем туда ключевой запрос, например, как там, купить авиабилеты со скидкой, и мы смотрим, какое количество людей ищут а, эту информацию, То есть если там большое количество да, этого высокочастотного запроса, значит мы под него создаем видео. Да. В обычном традиционном SEO-продвижении обычно берут низкость вопрос. Как купить авиабилеты в Самаре, допустим, да. там, которые мало ищут, и они берут много запросов. На YouTube сейчас еще пока работает, вы можете стать первыми по высокочастотному запросу, и тогда вы получите больше клиентов. Окей, okay, то есть, а концепт понятен. Вот. Но э, мы начинаем создавать видео, начинаем его публиковать на YouTube. Но YouTube-канал ведь нужно развивать, нужно да -да. общаться с аудиторией, mm -hmm. нужно привлекать больше подписчиков. Вот, с чего здесь начинается? Смотри, вот ну, такая. знаешь, по второй, второй шаг, когда мы подобрали ключевые слова, uh -huh. мы составили список тех, которые популярны. Мы снимаем видео, под одно видео под одно ключевое слово или там ключевую фразу. Никогда мы не пытаемся, знаешь, как многие там снимут одно видео, пытаются подо все. Не получится, вот как в известной поговорке, ты двумя зайцами погонишься и одного не мы... поймаешь. Да. Поэтому то же самое с ключевыми словами, одно видео под одно ключевое слово. Видео может не выйти в итоге, но вы еще одно тогда снимете. Но все равно то, какой трафик оно все равно получит. И а что мы делаем дальше? Вот у нас есть вот эти запросы а, назначите какой-то день когда вы будете снимать видео. вот мне лично тяжело все время там настраиваться снимать одно видео там, другой день другое это очень тяжело. Там, да, по одному есть, видео и, день. И здесь лучше как бы состоит там список запросов понимаем что у нас связи, 10 видео по конкретную тему да и мы берем один день и вот в один день снимаем все 10 видео которые потом публикуем там раз в неделю сегодня допустим мы в калифорнии у нас сейчас там конверты был машины мы сейчас будем ездить на да, лохое да. и снимать видео у каждого мы знаем свои запросы да. что надо вот там десяток видео снять я когда самый большой там из мексики приезжаю 54 видео сейчас гавай тоже там, ну, наверняка, очень много снял. Ага. И просто прям выделил, и, и там подряд, подряд, подряд. И еще входит в такое состояние потока? Ну да, когда, когда Одно видео, видео снял уже, второе, блин, что бы еще снять? Там еще что-то меня спрашивали, и да. уже начинаешь. Смотри, следующий шаг. Как а, именно продвигать YouTube канал и как а, получить, например, первые 10 тысяч подписчиков. Вот именно стратегия такая, общими шагами, чтобы просто понимать а, план действий. Давай продвижение видео сначала поговорим. То есть видео мы оптимизируем. Ну, об этом сейчас все уже говорят заголовки, описание, но мало кто говорит о том, что там надо называть видео ключевым словом перед тем, как загружать на YouTube сам файл. Да. А, когда вы ставите картинку на видео, эту картинку вы также называете ключевым словом. И одно из сильнейших то, что вот мало кто говорит, uh -huh. ну, понятно, описание, прописали полностью там все, что вы говорите в видео, если оно короткое. Я рекомендую, кстати, делать короткие uh -huh. видео. Вы... А, Полностью вот там эти три минуты транскрибируете, чтобы были вот эти ключевые слова. Надо полностью забивать описание, чтобы оно лучше индексировалось поисковыми mm -hmm. системами. То есть, мы по максимуму используем да. все там, аннотации, описание, да. ссылки, теги, картинку называем картинку, ключевым все словом. Слова. И одно из еще сильных, то, что вам сильно поможет, пропишите субтитры. Ну используя вот это же описание, вот эти ключевые слова, все, subtitle, все да. Да? Чтобы да. было текст дублировался, когда смотришь. Например. Он сейчас автоматически находит, то есть ты просто mm -hmm. вот это же описание загружаешь, и он автоматически его по минутам разобьет. Окей, okay, с этим ясно. Как э, взаимодействие, как вообще общаться с э, подписчиками, как делать, чтобы было больше. Ну с этим ясно. Давай на подписчик не будем перескакивать, я не договорил еще. На okay. После того как мы загрузили видео, у вас есть несколько часов на то, чтобы это видео раскрутить. Mm -hmm. И основная идея в том, что Ютубу надо показать, что видео популярны, что оно пользуется, ему интересно. Ну, представьте, там одна ситуация, видео загружается, и там прошло сутки, и там 20 просмотров, друзья, мама, папа, бабушка посмотрели, Вот друзья из контакта, и вы сами там 10 из них делали. Вот. Или другая ситуация, там сотни просмотров, люди комментируют, лайкают, делятся, добавляют в избранное. На mm Ютубу -hmm. сразу это знак, о, блин, видео популярно, надо в топ вводить. Yeah. Вот. Поэтому, если у вас есть рассылка, если у вас другие есть медиа, социальные сети, там, блоги, возможно, вы знаете кого-то, у кого есть блоги, договоритесь с ними. Но вот главное, чтобы вот эти первые несколько часов нагнать вот этот активность. Просмотр, да, была под активность. Видео. Да. Комментарии, вот чтобы было взаимодействие человека. С и его видео. Тут мы переходим к тому, что вот как вот эту активность создавать. Угу. Одно из того, чего я сейчас активно сам делаю и заметил, чем больше комментариев, тем лучше. Угу. А вы сидите, как вот интернет-предприниматель делает запуск, вы сидите и начинаете отвечать на все комментарии. Прям буквально вот там несколько минут после загрузки кто-то написал, вы сразу ему отвечаете. Причем, если вы хотите продолжить диалог, сразу можете вопросы ему встретили задать. Иногда я пишу там двумя комментариями. Так, ответил, потом что-то типа, забыл, еще ответил. И люди, когда видят, что вы сразу отвечаете, и у них больше мотивации вам писать. Потому что они знают, что вот вы.. вы создаете интерактив. С вами можно общаться? Да, да, да. Окей. Okay. Из плюсов того, что эти люди в их новостной ленте на YouTube, если они ютуберы, у них тоже будут люди, их подписчики видят, что они с вами общаются в Это очень здорово. Mm -hmm. вот. а, ну, из подписчиков то, что вот эффективно работает а, у меня. Я беру другие медийные каналы, то есть, та же самая email рассылка, Instagram, Facebook, везде просто говорю, ребята, подпишитесь на мой канал. и mm -hmm. okay. специальная ссылка подписки на канал. Я везде пиарю не просто канал Тимура Тердинова, там вот в Инстаграме у меня стоит ссылка подписки на канал. То есть там специальная такая ссылочка, ты по ней переходишь, тебе сразу да. предлагается такая окошко высвечивается и такая кнопочка подписаться. То есть, ты... Она и на мобильных устройствах и на этом работает. Окей. Uh -huh. okay. а, то есть эта модель понятна. А что делать, например, тем, у кого нету вот таких медиа, как Инстаграм, там, социальные сети, своя рассылка. Ну то есть есть, да, но они, возможно, не так сильно работают. И есть вот просто YouTube. И мы получить там первую тысячу подписчиков, а потом первые 10 тысяч подписчиков Если медиа нет, всегда есть два варианта. Первый вариант вы можете договариваться с другими ютуберами. Uh -huh. И многие за это берут уже ну, платную рекламу делать. Допустим, справа на ютуб канале есть рекомендованный канал. Вы можете там за тысячу крутых там ютуберов, вообще супер-пупер ютуберов, за тысячи рублей в месяц заказать, чтобы они поставили на вас ссылку. Они могут сделать рекламу в ролике. Или поставить публично вам лайк, написать комментарий, и все их подписчики это увидят. Mm -hmm. То есть так вы получаете трафик. Причем я бы советовал делать вот эти рекламные ролики, <кх> то тогда этот ролик все равно у них будет смотреть, все равно часть будет вам. Рекламу да имею, месяц ты сейчас а, просто договориться с другими ютуберами там, и сказать, ребята, прорекламируйте mm -hmm. мой канал, да. То есть мы сейчас не говорим у о них. Инстрим рекламе. И, там, тех, кто да, реклама, да, да. У них, у, у, у них есть, допустим.. А, у каждого популярного ютубера и они там, вот, чтобы быть э, справа вот, на рекомендованных 1000 рублей в месяц, 2-3 тысячи ну, понятно. рублей. Лайк столько это стоит. Как правило, это дешево. Ну, я понимаю, там, у каждого свои расценки, но относительно дешево. Mm -hmm. Если у вас нету своих медиа, вы можете всегда найти других ютуберов, у которых эти мебели есть. Но смотрите, чтобы целевая аудитория подходила. То есть, мы делаем такой кросс-промоушен, правильно? Мы находим такие, такие да. сателлиты, которые в этой же нише, в этой же да. там, Но теле. это не просто... кросс, мы можем за деньги, или если у вас уже есть свои подписчики, уже обмениваться? Mm -hmm. Сейчас я сделал, я нашел вот каналы, которые со мной резонируют. И с 9 каналами обменялся вот обратными случаями. а конкурсы работают? Если, например, разыгрывать там GoPro или разыгрывать iPhone или разыгрывать какие-то еще. Одно. Самую сильную, как я, кстати, в свое время раскручивал канал, это да. То есть. Я вообще маленький iPod шафл, который стоил 50 долларов. Mm -hmm. И какие-то там еще сувениры, магниты, футболки, книгу, по-моему, свою разыгрывал. И условием было такое, что нужно написать комментарий, а, нужно запустить у себя в соцсетях это, mm -hmm. и написать комментарий. Mm -hmm. И ну, со ссылкой на свои соцсети. И то есть потом я вставлял список и с помощью случайного образа там random.org веб-сайт. Я как раз делал этот розыгрыш, но это механика конкурса. Да. И, и получилось, что все видели вот, а, а, мой YouTube канал, вот все друзья вот этих mm -hmm. людей, которые сейчас. Я понял. А сколько тебе удалось получить подписчиков вот за один конкурс? Ну, там, несколько тысяч можно получить, если с нуля. Я не помню, честно, это было. Когда я последний раз устраивал конкурс, это было, наверное, года там два назад. Okay. Сейчас на вот когда ровно 30 тысяч будет, я опять устрою, вы можете посмотреть. Как я это сделал? Я обязательно это сделаю. Окей. Okay. Ну вот, есть, я думаю, еще ребята, которые понимают, что им YouTube канал нужен, но не понимают, зачем его делать и как-то относятся к этому. Ну, вот, сделаю, сделаю потом, да, или вот у меня это есть блог и не буду я YouTube канал использовать. Вот что они теряют? То есть mm -hmm. если вот вы, например, не используете видео в своем бизнесе, не используете YouTube именно как площадку для продвижения, чтобы туда постоянно публиковать видео, постоянно как там, общаться с аудиторией, привлекать подписчиков. Может быть, рост не будет да, такой, там, слишком быстрый, там, mm -hmm. 10 тысяч подписчиков за несколько месяцев, но, тем не менее, просто уделять этому внимание. Вот если человек понимает, что я этого не, не делаю, чем он рискует? А, прежде всего, это большая медиа. Давай сейчас мы с своем примере. А, Последний там, наверное, чуть больше половины года я там, несмотря на то, что обучал Ютубу, у меня появились живые ивенты, я стал много выступать, и как-то вот, ну, не было времени снимать, загружать видео. И все равно несколько каналов существовали, там сотрудники все равно их поддерживали, но видео я не снимал, я им контент не а это важно. И ты знаешь, переломный момент был, когда ты выступаешь там, в Казани, в Москве, у нас есть платные бизнес-тренинги, и когда уже на платных тренингах у нас были бесплатные и платные, mm -hmm. и на платно спрашиваешь там людей, а как вы вообще пришли, как вы нашли? И они говорят, а я твои видео про США смотрел. То есть люди, люди приходили вообще ко мне на канал по теме Америка, а потом они приходили меня вживую посмотреть в России и приходили уже на мои бизнес-тренинги. То есть я считаю, не, абсолютно неважно, в какой вы будете нише, но это медиа. И как только вы, эти люди станут вашими фанатами, там, поклонниками, они потом будут у вас учиться, будут следовать вашим рекомендациям, вы для них будете объектом подражания. Поэтому, ну. То есть, по сути, инвестиция в YouTube канал, это сразу нужно понимать, это, yeah. это долгосрочная инвестиция в свой собственный бренд, там, в. Ну, или в персональный бренд, или в бренд своего бизнеса, и рано или поздно человек, который нам посмотрел одно ваше видео, второе, третье, четвертое, там, через некоторое время он может стать вашим клиентом, и причем клиентом, который купит дорогой продукт. Дорогой продукт или вы можете заняться совершенно другим, чем вообще вот, не думали заниматься в несколько лет, вот, как в моей ситуации, и люди будут приходить. К примеру, я никогда не обучал там, личной эффективности, <связывающие> но я знаю, что если я сейчас пущу тренинг по личной эффективности, то будут приходить люди с моего YouTube-канала, которые вообще пришли по теме США. Ну, понятно. То есть, просто человек уже посаживается конкретно на тебя и смотрит то, что ты делаешь. А, слушай, ну, я думаю, что мы такие самые интересные вкусные моменты обсудили. Вот. Если интересно больше, я думаю, это уже, там, у книга есть, можно ее скачать, можно на твой канал подписаться. И чек-лист по продвижению информацию. на YouTube. У меня можно есть. скачать, дать чек-лист по продвижению на YouTube. Я думаю, что мы все эти ресурсы опубликуем просто ниже в описании под этим видео. Ну и вообще, Тимур, большое спасибо за то, что поделился секретами. Спасибо, что пригласил. Давай уже слушать. Все, мы будем а то гулять. красный лобстер уже меня давно манит. Вот. Ребята, спасибо за ваше внимание. Если есть вопросы, пишите ниже в комментариях. Подписывайтесь на YouTube-канал. И до встречи в следующем видео. С вами был Тимур Дашудинов. И Незолго. И пока, пока.